Здарова, как дела? Как дела? Как дела? Это новый Кадиллак. Оба. Не попал. добра. Ура! Игра приветствует вас, друзья. С вами вновь Олег, он же Бородатый Скретч, продолжает исследовать мир Вальхейма. Сразу же сходу хочу выразить благодарность всем тем, кто проявляет незаурядную активность на моем каналчике. Кто пишет мне в комментариях. Респектусы всем и уважуха. Ну и спасибо всем большое, конечно же, за поддержку. В сегодняшнем выпуске я хочу рассказать про такой интересный биом, как Черный Лес. Да, давно я, ребятки, хотел про него поведать, да, миру. Расскажу, покажу, ребятки, что такое Черный лес, что там можно интересного найти, с какими монстрами можно там встретиться. Это и многое другое в сегодняшнем а, выпуске. А поэтому, запасаясь чаечком или печеньками, или чем-то там привык запасаться, ну и приятного тебе а, просмотра. А мы начинаем! Ну, во-первых, хочу рассказать о, о том, как можно понять, что вы уже в Черном а, лесу. Как только вы найдете вот такое вот скопление огромных сосен, и елочек, да, или же они называются пихтами То будьте уверены, что вы уже во владениях черного леса Также вот здесь, вот у нас, знаете, в правом верхнем углу экрана Там, где миникарта, у вас маленьким шрифтом подписано В какой локации вы находитесь, если вы еще не, не знали Там написано черный лес, друзья Мы находимся с вами сейчас здесь Если же мы с вами перейдем куда-нибудь на луга Которые где-то, наверное, рядышком есть но я их не чувствую, то, конечно же, там будет написано э, Луган. А, черный лес, или же Дремучий лес Как он еще и называется, или же Биом Шварцвальда, это, ребятки, большие Леса со смесью сосен или И, и елей, у них есть большие холмы а, С обнаженными а, камнями И это одно из немногих мест, где Можно добывать такие ресурсы Как медь и олово. Большое количество э, грейдворфов Присутствует здесь, да, их здесь гораздо, ребятки Больше, можно встретить А также вы здесь можете встретить еще и более жирных а, существ. Да, вот, пожалуйста, Грейдворфов. Здесь, ребят, шныряет огромное количество. И поэтому сюда лучше соваться, когда на вас будет хотя бы уже какая-нибудь маломальская кожаная а, бронка, да еще и плюс прокачанная. Ну и, конечно же, в идеале здесь лучше всего бродить в тролли и броне. А, тогда вы будете чувствовать себя гораздо а, комфортнее. Грейдворфов, да, ребят, помог... попадается здесь не... бесчисленное количество. А, по поводу а, подготовки хочу сразу сказать, что какое оружие лучше сюда а, брать. Где, ребят, большие количество врагов, а, там нужно оружие по серьезней И я, ребятки, советую всем а, без исключения брать сюда с собой Алини Мор. Это вот эта вот большая пушенция, которая с легкостью избавит вас от огромного количества этих надоедливых паразитов Грейдворфов, да, которые будут постоянно пытаться вас нагнуть, Но когда вы будете вооружены Оленемором, ни хренашечки у них это а, не получится. Как сделать Оленемор, как его вообще достать и что это такое? У меня есть на канале уже для тебя специально, зритель мой дорогой Гадис. Пожалуйста, переходи в плейлист по Вальхейму, под данным видосиком ссылочка, конечно же, имеется. Приятного тебе просмотра, а мы, конечно же, продолжаем. Помимо, ребят Гридворфов, в Черном лесу можно встретить а, троллей, самых грозных, как говорится, противников этих а, мест, с которыми нужно тоже учиться... А, Вести, как говорится, диалог ну диалог в основном ведется с, э, с ними С помощью стрел и лука Да, это самая эффективная Оружие против этих а, парней Также, ребят, в дремучем лесу из живности, из животных Можно встретить оленей, которые туда-сюда бегают Здесь очень велик шанс, то, что вы найдете оленей большего гораздо уровня Чем вы находите, их встречаете а, на лугах А это говорит о том, что с таких оленей со звездочками Кстати, вот этот вот без звездочек а, С оленей со звездочками вы добудете гораздо больше себе а, ресурсиков Нежели с обычных оленей без них ну а мы, ребята, движемся дальше. Что, ребята, еще интересного? Какие у нас существа еще обитают в черном... Лесу. Помимо грейдворфов и троллей, из врагов можно, ребятки, в черном лесу встретить также а, скелетиков, которые сюда а, забрели, скорее всего, откуда-нибудь из болот, да, где живет их царь и вождь. Но, ребятки, тем не менее, здесь они имеются. Они имеются вот в таких вот склепах, да, это погребальные комнаты, охраняют они, значит, сокровища. И, как следует, нужно все-таки подготовиться, когда вы идете за этими сокровищами в эти а, пещеры. Ну, у меня вроде бы все зачищено, хотя вот тут вот двери-то закрыты. И давайте проверим Да, ребят, вот в таких вот, да, местах существуют У нас а, попадаются на враги скелетики, да С которыми придется повоевать Конечно же, прежде вы добудете Какие-нибудь сокровища, которые они Охраняют, а охраняют, ребятки, они у нас Топовые сокровища, да, вот тут, кстати У нас скелетик со спавном скелетиков, поэтому следует такие вещи расшатывать с помощью того же Алинимура, просто идеально. Что, ребят, охраняет наши с вами скелетики в погребальных а, комнатах? Да, я вам скажу так, что очень ценные ресурсы, это ядра, ядра а, суртлинга, да, вот такие вот, которые мы можем использовать потом для крафта. А, много чего полезного, да, из этих ядер крафтится и плавильня, из этих ядер крафтится и углевыжигательная печка, и также из этих ядер можно крафтить по-моему порталы, и еще в процессе для чего-то они потом пригодятся Поэтому эти все а, ш, эти, эти все, ребят, крипты старайтесь отмечать и на карте Вот как братишка Скретч отмечает, да Чтобы потом всегда знать, где можно а, Поживиться необходимым а, Лутом. Также, ребятки, в этих погребальных Комнатах в черном лесу можно найти Вот такие вот сундучки с определенными а, Сокровищами тут, тут можно, ребят, найти что-нибудь ценное Также можно найти всякие разные стрелы И также, ребят, в этих погребальных Комнатах можно найти вот такие вот Камни, которые указывают на местоположение а, древних а, богов. В данном случае алтарь древнего. Из враждебных существ в черном лесу, ребятки, встречаются вот такие вот еще громилы, да, это можно сказать владыки этих мест. Этот обычные синие а, тролли. Бывают трех уровней. Бывают трех уровней. Это вот такой обычный тролль, да, Виктор, который, знаете, помогал Нам добывать ресурсы в прошлом видосике Также это бывает более усиленные Его, а, значит, братья Которые просто-напросто вам а, Вышибут мозги, если вы попадетесь Под их а, тяжело, тяжеленную а, Дубинку. Сражаться можно достаточно Легко и просто, если вы, конечно же а, Научитесь. Научиться это можно Ребятки, посмотрев мои гайдики Да, очень много а, их в плейлисте Уже собралось по Вальхеймам. Переходите, ребят В плейлист, ссылочка есть в описании Под данным а, видосиком. Но мы благополучно удираем от этого парня, у нас, ребятки, сегодня речь-то не о нем. Также, ребят, в Черном лесу можно встретить вот такой вот алтарь древнего бога, которого мы только что нашли а, в погребальном помещении. Вот, ребятки, алтарь бога древнего. Он так и называется. А, это один из а, пяти а, боссов, которого нужно будет убить для того, чтобы дальше прогресс вас вошел а, в гору. Этого бога необходимо убивать для того, чтобы вы перешли а, в эру металла. Без его убийства вы не получите специальный а, ключик древнего, которым можно открывать потом специальные крипты со железом. Поэтому, ребятки, этого босса никому не удастся миновать. Его желательно, а, конечно же, будет убить всем, кто хочет а, дальше и по максимуму развиваться в вальхеме Гадик, кстати, по его умерщвлению правильному а, и тактике боя у меня тоже, ребятки, есть в плейлисте под данным а, видосиком. Переходите, смотрите, приятного просмотра. Так, ну что ж, друзья, троллей мы с вами рассмотрели, или троллей правильно, как правильно, поправьте, пожалуйста, в комментариях. У этих парней есть, конечно же, свои а, помещения, свои, значит, жилые Пещеры, и вот так примерно они э, Выглядят, чем хороши Эти пещеры, да в них, ребятки, есть Конечно же, возможность убить То того самого тролля, да На халявку практически, да, если у вас Скилл уже прокачан, да, зайдя в эту пещерку Вы найдете живущего здесь тролля или тролля, да? Но у меня, как видите, тут никого нет, потому что я уже здесь совершил акт насилия и вандализма, да, над этой пещеркой. И у меня уже тут, видите, никого нет. У вас же, конечно же, как только вы найдете первый раз такую пещеру, будет со 100% шансом тролль а, в пещере. И с ним придется пободаться, чтобы отобрать его а, сокровище. Как, ребятки, правильно бодаться с троллем в этой пещерке, тоже есть гайд у братишки Скретча. Переходите в плейлист, смотрите, а, наслаждайтесь и прокачивайте свой а, скилл. Ну, а мы пока что идем дальше смотреть на черный а, Лес. Еще один нюансик, о котором хотел я рассказать, которого здесь в моем черном лесу на данный момент нет, это тот момент, что в черном лесу и только в черном лесу можно встретить того самого единственного торговца Хальдера. Он, ребятки, спавнится лишь только в Черном лесу, поэтому, если вы вдруг не нашли его до сих пор, то исследуйте более детально все локации, где есть у вас хотя бы частичка, зацепка а, Черного леса. Именно в этом биоме вы этого парня и найдете. Но вообще, подробно, ребятки, гайд есть также а, в плейлисте по Вальхейму. Да-да-да, ребятки, практически на любую тему уже практически, скретч, отснял видосики. Переходите в плейлист, не стесняйтесь, там найдете много интересного годного а, контентика. В Черном лесу, а, помимо, значит, древесины, а, Древесинки, кстати, да, ребятки, древесинка здесь у нас, значит, цельная, которая добывается из сосен и обычная. То есть это очень богатый источник а, древесины. Здесь, ребятки, а, выйдя с топором, вы можете сразу же пачками буквально отвозить. Да, в общем, очень удобно располагать свою базу в черном лесу, потому что здесь есть и камень, здесь есть и обычная древесина, здесь есть и цельная древесина. И можно рядом с черным лесом смело обустраиваться, отстраиваться и отстраивать себе огромнейшие просто красивые а, постройки. Потому что далеко за хорошие древесины бегать не придется Все есть э, здесь Также, ребятки, из э, фауны Хотел бы отметить тот факт, что здесь есть Эксклюзивные растения, такое как Чертополох, оно растет в черном лесу Я его еще замечал на болотах Наверное, оно спавнится где-то еще Но знайте, что этот Чертополох стоит собирать в любом э, Случае, он вам непременно э, Пригодится потом для дальнейшего Крафта медовухи Да-да-да, которая будет спасать вашу шкуру В тяжелых обстоятельствах. А, огромное количество такой ягоды, как черника, которая также, ребятки, спавнится только лишь в черном а, лесу. Больше я ее нигде не видел. Вот, пожалуйста, ребятки, куст черники специально а, для вас. Эта ягода, ребят, также вам пригодится для особых рецептов, поэтому смело собирайте. Вообще старайтесь, ребятки, выносить отсюда всякую мелочевку, если вы ее видите. А, не стесняйтесь. Это реально поможет вам потом в процессе вашего выживания нехило. так Просто, ребят, собирайте. Вот что видите, собирайте. Я раньше не придавал этому значения, и вот такую всякую мелочь я старался, а, пропускал Но потом понял, что зря Так, ну что ж, по металлу я уже рассказывал Что здесь, в черном лесу, можно найти залежи меди Они вот такими пластами у нас расположены Да отстаньте уже, пенек, задолбал Ищите, ставьте меточки Потом приходите, фармите Улучшайте свою экипировку, оружие и прокачивайте, короче, себя как выживальщика. Также, друзья, в Черном Лесу можно найти и встретить вот такие вот места спавна Грейдворфов. Да, это, ребят, работает следующим образом. Смотрите, на нас уже агрятся эти типы. Работают, ребятки, такие места следующим образом и по, по, по следующему принципу. Когда вы находитесь рядом с ними, а, здесь в некоторой области а, производит возрождение Грейдворфов. Да, их тут может быть огромное количество. Чем больше вы здесь стоите и находитесь, чем больше грейдворфов выйдет из этого а, местечка и принесет вам несметное количество ресурсов, поэтому мой тебе совет дорогой новичок или же уже прошаренный игрок, ты возможно не знал, ни в коем случае не разрушай эти спавны, потому что они потом уже не возрождаются и ты просто-напросто лишишься постоянного места где можно просто фармить ресурсы поэтому слушай братишку скретча, он фигни не посоветует просто приходи сюда почаще, отметь как-нибудь на карте, знаешь, что здесь у нас такое. Это местечко, да-да-да Здесь можно фармить э, ресурсики Когда ты убиваешь, когда ты вот эту штучку разнесешь Поверь мне, ты из нее не добудешь ничего Супер необычного, чего бы можно было Добыть просто при убийстве э, Мобов, поэтому просто-напросто Оставляй, приходи сюда фаниться, приходи сюда Убивать вот этих вот грейдворфов Фарми смолу, я не знаю, фарми Вот эти самые семена, да, для возрождения Древнего и много чего еще можно Здесь фармить, по-моему они еще и камушек дают Эти грейдворфы и глаза И, короче, много всего интересного можно фармить Главное, не убивайте, не уничтожайте эти места, они вам, конечно же, пригодятся. Очень часто биом черного леса граничит с такой локацией, как... Гора. Но речь об этой горе, ребятки, пойдет у нас в следующем видосике, я непременно об этом расскажу. Знаете просто, ребятки, что это такой факт у нас существует. Помимо, ребят, меди на побережье Черного леса можно найти и залежи а, олова. Преимущественно, ребятки, возле воды они находятся, то есть пошастайте просто по берегу, а, поищите. Должно, ребятки, вам сразу же попасться несколько таких вариантов, таких... Залежи, да, побережье черного леса, ребят, богаты залежами олова Поэтому ковыряйте на здоровье и передвигайтесь, развивайтесь Постепенно переходите в бронзовый век Также можно встретить вот такие вот полуразрушенные форты Полуразрушенные башни Это, это может, ребятки, явиться очень хорошим источником а, камня на самом деле В этих же, ребятки, башнях часто встречаются и сундучки с эксклюзивным а, лутецким Примерно таким же, которые мы находим а, в наших с вами погребальных а, помещениях. Вот здесь вот подстроится. Тут, ребят, можно всегда подстроить лесенку, если вы хотите исследовать верхние этажи и заползти туда. В основном иногда бывает такое, что и сундучки спавнятся где-то вот там вот а, наверху. Нуждая по этому биому, зачастую можно встретить вот такие вот а, эксклюзивные семена морковки. Для чего, ребят, нужна морковка? А морковка нам нужна для офигенного блюда под названием морковный суп. Да-да-да, друзья, только лишь для этого стоит ее найти и стоит выращивать на своем огородики, Кстати, ребят, гайд по выращиванию, а семян и вообще по фермерству есть у меня на каналчике в плейлисте, который находится по ссылочке ниже под данным видосиком. Переходите, ребятки, смотрите, повышайте свой скилл выживальщика в Алхимии. Фух, ну что ж, вроде бы все рассказал я про биом черный лес. Зрители, если же ты считаешь, что братишка Скрэч предоставил недостаточной информации по этому биому, то не стесняйся, смело пиши ему в комментариях, поправляй, ругайся на него, и братишка Скрэч обязательно в следующем своем видосике Допустим про этот биом, дополнит информацию и сделает более подробный э, гадик и обзорчик. Также, зритель, если у тебя есть офигенная какая-то тема для крутого видосика по Вальхейму и не только, предлагай, пиши смело в комментариях, не стесняйся, мы с тобой вместе рассмотрим твою идею и, возможно, следующий видосик будет именно касательно той темы, которую ты мне э, предложишь. Ну что ж, друзья, играйте только в самые крутые топовые игры, всем приятного геймплея, еще увидимся и услышимся продолжение следует...